Добрый день, уважаемые коллеги. Для нас большая честь участвовать в очередном Петербургском международном онкологическом конгрессе. Рада представить наш, вам наш доклад на тему «Внескелетная саркома Юинга. Трудности диагностики подхода подходы к лечению». Саркома Юинга впервые описана Джеймсом Юингом в 1921 году. Это вторая по встречаемости среди костных сарком у детей заболевания. Вне скелетная саркома Юинга составляет от 20 до 30% процентов от всех зарегистрированных сарком Юинга впервые была описана как отдельная нозологическая форма в 1969 году. Частота ее возникновения достаточно низкая и составляет 0,4 на 1 миллион населения, что в 10 раз меньше, чем при классической юинга. Существуют две возрастные э, группы. Это дети младше 5 и взрослые старше 35 лет. Нет гендерных и расовых различий в этой патологии. Наиболее Часто поражаются мышцы верхних конечностей, верхняя часть бедра, мышцы плечевого пояса, ягодичная область. Стоит отметить, что поражение висцеральных органов изобрюшен... области забрюшенного пространства составляет 10%. процентов выделяют прямое метастазирование, это распространение в прилежащую кость или мягкие ткани, встречается в 75% случаев, и гематологический путь метастазирования, встречающийся в 25% случаев. Наиболее часто поражаются такие органы, как легкие, кости, костный мозг. Стоит отметить, что почти у всех пациентов на момент постановки диагноза имеются микрометастазы, поэтому саркома Юинга всегда является условно-диссиминированной. Гистологически представляет собой мелкокруглоклеточную опухоль с голубой цитоплазмой. Имеется наличие нейроэктодермальной дифференцировки с образованием розеток Гомера-Райта и обилие мономорфной экспрессии CD99. Также характерной отличительной чертой внескелетной саркомы Юинга является паспорта положительной реакции за обилие гликогена а, и экспрессии HbA7. А, при проведении молекулярно-генетического исследования выявляется транслокация в 22-й хромосоме. В настоящее время саркома Юинга рассматривается не как морфологическое понятие, а в первую очередь как молекулярно-биологическое событие. То есть это прежде всего опухоль, в которой обнаружены реаранжировки, приводящие к образованию химерных генов с четко определенными генами партнерами. Это гены семейства ФЕТ и семейства ИТС. Наиболее часто в 85% случаев это ИВСР-1, ФЛА-1, на втором месте в 10% случаев с транслокационным партнером выступает ген ИРГ1. В связи с тем, что нет данных об отличиях морфологической, эпидемиологической и клинической картины, на сегодняшний день эта группа опухолей семейства саркома Юинга остается единой, несмотря на свою молекулярную гигентику. Физическую гитрогенность. Наиболее часто используется брейкапарт-проба на ИВСР-1. Она является стандартной при проведении фиши реакции Стоит отметить, что результат должен быть интерпретирован только в рамках морфологического и клинического контекста, так как существует множество других сарком, которые имеют перестройку в гении вср 1 Поэтому данная реакция не является диагностической. Надо ли делать фиш Здесь подходы в мире разнообразные, и они остаются на усмотрение патоморфолога, проводящего диагностику этой опухоли. Стоит отметить, что во всех остальных случаях при наличии генетических изменений гена ИВСР1 и его реаранжировки с другими генами речь идет о группе ЮНГ-подобных сарком. В случаях опухолях, близких по морфологическим характеристикам к саркоме ЮНГа, но отсутствием генетических операций, речь идет о недифференцированных круглоклеточных саркомах. Наиболее часто в 70% случаев выявляется саркома с перестройкой CIC-DUX4. Она встречается в 70% случаев. Впервые была описана Кавамура с сайта его коллегами. Это достаточно гетерогенная по своим молекулярным характеристикам. Группа эпидемиологии и локализация существенно отличается от классической саркомы Юинга, но крайне сильно похожи на внескелетную саркому Юинга, так как средний возраст это 30 лет, наиболее часто поражаются мягкие ткани, туловище, висцеральные органы. Характерной ее отличительной чертой является обилие миксоидной стромы, нет тотальной диффузной экспрессии CD99, как при классической внескелетной саркоме Юинга, и она может давать положительные экспрессии на VT1 и ITV4. Вторая подобная опухоль – это опухоль с перестройкой бикор. Она больше похожа на классическую саркому Юинга – по своим эпидемиологическим и клиническим характеристикам, так как средний возраст 15 лет, наиболее часто поражаются кости, мягкие ткани поражаются крайне редко. Отличительная ее чертой от классической саркомы Юинга является наличие наклеточного компонента и минимальная экспрессия CD-99. По рентгенологическим признакам для нее характерна литическая деструкция, часто выявляются патологические трещины, либо патологические переломы. И также в этой опухоли. Необходимо проводить дифференциальный диагноз с остеосаркомой, так как она экспрессирует САП-Б2, это транскрипционный фактор, который характерен для остеогенной дифференцировки. Дифференциально-диагностический ряд в низкелетной саркомы Юинга достаточно большой. Помимо юнг подобных опухолей, классической саркомы Юинга, необходимо дифференцировать ее с низкодифференцированной синвиальной саркомой. Здесь основным критерием является транскрипционный фактор ТЛЕ. Она по своим характеристикам в большей степени похожа на опухоль с бикор-перестройкой. Следующая группа – это группа десмопластической круглоклеточной опухоли Они крайне похожи с внескелетной саркомой Юинга, а также с опухолями, с перестройками CIC, так как это третья декада жизни, наиболее часто поражаются мягкие ткани и висцеральные органы, может выявляться ген ИВСР-1, но есть отличительные иммуногистохимические характеристики. Следующая группа — это альвеолярная рабдомиосаркома, которая составляет 20% от всех рабдомиосарком. Вторая декада жизни — поражения мягких тканей, так же, как и при внескелетной саркоме Юинга. Наиболее характерен клеточный компонент, что делает ее похожей на опухоль с бикорперестройкой. Но ну, и является проведение молекулярно-генетического исследования, при котором выявляется пакс 3 foxo 1 и PAX7-FOXO1, и также положительная реакция на миогенин. Следующая группа – это мезонхимальная хондросаркома, тоже крайне похожа на внескелетную саркому Юинга. Третья декада жизни, поражение мягких тканей, мелкокруглоклеточное строение, положительный CD99, положительные ВСР 1 но есть характерные особенности, отличающие ее как от внескелетной саркомы Юинга, так и от опухоли с АСС-перестройка. Во-первых, здесь нет миксоидной стромы, характерной для опухоли с АСС-перестройкой. Нет положительных реакций на гликоген, характерных именно для внескелетной саркомы Юинга. Следующая группа опухолей это Миксоидная саркома, либо круглоклеточная саркома, она в большей степени похожа на опухоли CIC-перестройка, четвертая декада жизни, мягкие ткани, так же как и при внескелетной саркомии Юинга, круглый мелкоклеточный вариант строения, так же как при внескелетной саркомии Юинга и при опухоли CIC-дифференцировка. Отличительной чертой является то, что здесь есть миксоидная строма, делающие ее похожей именно на опухоли с перестройкой, но отличающие ее от нескелетной саркомы Юнга. Что стоит отметить? В данном контексте стоит отметить то, что при морфологической верификации необходим... От патоморфолога полный молекулярно-генетический, моногистохимический, рентгенологический, а также клинический анализ профиля опухоли, так как все они достаточно схожи по своим характеристикам. Какие же факторы риска можно выделить? Во-первых, это стадия болезни, размер опухоли, ответ на индукционную химиотерапию, возраст пациента. Ряд авторов выделяют такие неблагоприятные факторы прогноза, как наличие лейкоцитоза и инициально высокий уровень лактат-дегидрогеназа. Каковы же подходы в терапии? Первое исследование. На его примере мы хотели показать вам, сравнительную характеристику показателей выживаемости при классической саркоме Юинга и при внескелетной ее локализации. В данной статье представлено исследование, проведенное на 120 пациентах. У 29 из них была внескелетная локализация. Локализация образования в области конечности наблюдалась в 51 случае. При внескелетной локализации поражение мягких тканей было в 23 случаях, что составило 79%, а поражение внутренних органов было в 6 случаях, что составило 21%. Хирургическое лечение было проведено 76 пациентам, что составило 63%, а 44 пациентам была проведена лучевая терапия. Медиана составила 38 месяцев, общая пятилетняя невыживаемость для а, внескелетной локализации составила 68%, а для скелета — 70%. Показатели достоверности достаточно достоверные. Стоит также отметить, что при поражении висцеральных органов показатели выживаемости были крайне низкие, составили всего 33%. Местный рецидив после этапа локального контроля при внескелетной саркоме Юинга возник в 28% случаев, при классической саркоме Юинга в 10% случаев. То есть при стандартном лечении пациенты с саркомой Юинга имеют более благоприятный прогноз, чем с внескелетной саркомой Юинга. Риск мест рецидивов при внескелетной саркоме Юнга выше. Второе исследование было проведено Children Oncology Group. В исследовании вошло 60 пациентов. Медиана наблюдения составила 74 месяца. У половины из пациентов была проведена комбинированная лучевая терапия. 26% была проведена только операция, 4% получили только лучевую терапию. Общая пятилетняя выживаемость составила 76%. У 22% возник рецидив с медианой 15 месяцев, и у 11 возник локальный рецидив с медианой 14 месяцев. О чем говорит это исследование? В исследовании преимущественно сравнивалась усиленная местная терапия с применением комбинированных методов лечения хирургии лучевой терапии и деэскалированная местная терапия, когда проводилась только лучевая терапия, либо только хирургия. Это исследование показало, что агрессивная комбинированная местная терапия не всегда дает преимущественно в плане локального контроля, так как высокий риск рецидива у пациентов с положительными краями резекции, которым в последующем проводилась лучевая терапия. Однако в этом исследовании было показано, что у пациентов, у ряда пациентов с огромными образованиями, которым была проведена предоперационная лучевая терапия, и в дальнейшем они были соперированы, показали достаточно удовлетворительные показатели выживаемости. Следующие два исследования они сравнивали химиотерапевтический подход. В настоящее время дискуссии по поводу по какому протоколу лечить пациентов с несkeletalной саркома Юинга продолжают вестись. Ряд Исследователи высказываются в пользу протокола СИВС, вторая половина высказывается в пользу протоколов для саркома Юнга. Здесь представлены два исследования Children Oncology Group. В первое исследование вошло 94 пациента с внескелетной саркома Юнга. Достаточно хорошие показатели общей выживаемости составили 88%, использовалась усиленная химиотерапия химиотерапия препаратами винкрестин, доксорубицин, галаксан с применением интервального сжатия. Вторая группа из 19 пациентов, второе исследование, также 119 пациентов с нескелетной саркомой Юинга, также Children Oncology Group, стандартная химиотерапия ВАК и Е с применением интервала сжатия показатели общей выживаемости составили 73%. Эти два исследования показали, что основ... зачастую необходима более интенсивная хими... системная химиотерапия, так как она позволяет достичь более высоких показателей выживаемости. И основным методом лечения все-таки для этих пациентов является системная химиотерапия. Также мы хотели поделиться с вами нашими данными за период с 2009 по 2020 года. Нами было пролечено 498 пациентов с саркомами мягких тканей. Из них внескелетная саркома Юнга была у 44 пациентов, что составило 8,8%. Из них 12 пациентов умерло, что составило 27,3%. От осложнений химиотерапии умерло трое, один выпал из наблюдения, и 5 пациентов умерли от основного заболевания. Три пациента живы, но признаны инкурабельными, у шести пациентов возник рецидив заболевания и у четырех прогрессия на фоне лечения. 32 пациента живы, без признаков болезни. На данном слайде представлены показатели общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. Стоит отметить, что все пациенты получали комплексное лечение по протоколам лечения саркома Юинга, предусмотренные в нашем институте, проводимые на то время. Итак, общая выживаемость при локализованной стадии заболевания у пациентов составила 81 процентов, при диссеминированной стадии заболевания составила 47 процентов. Также мы посчитали выживаемость без признаков прогрессирования, которая составила 59 процентов. И хотелось бы подвести итог. Морфологическая верификация внескелетной саркомы Юинга требует полного анализа иммуногистохимических, молекулярно-генетических характеристик в совокупности с клиническими проявлениями и данными визуализации. Выбор программы лечения зависит от опыта и протоколов лечения клиники, но зачастую требуется более агрессивная и интенсивная химиотерапия. Метод локального контроля лечения низкелетной саркомы Юинга при первичной и при рецидивной опухоли остается дискутабельным и зависит от срока рецидива, объема прогрессирования, ответа на химиотерапию, также от количества метастазов, их локализации и потенциала лечения больного. Огромную роль играет опыт мультидисциплинарной бригады, возможность выполнения радикальной резекции без потери качества жизни пациента, ну и также большое значение имеет стадия болезни и возраст пациента. Также мы хотим оставить наши контакты, по всем непонятным вопросам можно обращаться к нам по телемедицинским, на телемедицинские консультации. Будем рады к сотрудничеству с другими центрами в борьбе с этим тяжелым заболеванием. Спасибо за внимание.